Сода снимаем зеркальный элемент. Зеркало наружного Меняем лампочку поворотника. Опускаем стекло зеркала в максимально нижнее положение с помощью электрорегулировки, либо пальцами надавливая. Зеркало должно быть теплым, нагретым печкой. Не вздумайте дергать его после мороза, иначе тресните можно нагреть феном печкой чем угодно у кого что доступно аккуратно пластиковой накладкой сдергивайте. включаете подогрев зеркала, аккуратно расшатывая стороны в сторону иначе можно обломать отжимаете вот эти фиксаторы вниз стягиваете чуть вверх корпус самого зеркала. Вот эти стрелочки опускайте вниз и чуть кверху и на себя. Торк с Т20 откручиваете крепление плафона кому надо, кому не надо лампочка вытаскивается элементарно к марка лампочки V5V точнее не марка, а название Сборка в обратном порядке. Прислонили, засунули, закрутили. Всем спасибо.